Люди перестали подписываться на мой канал. Наоборот, пошли даже отписки. И упали просмотры на канале. Меня слышат единицы. Единицы. Отсюда я могу сделать вывод, что видеохостинг YouTube перестал распространять мои видео распространять мои ролики поэтому друзья вся надежда сейчас ложится на вас делитесь моими выпусками со своими друзьями со своими со своими близкими родными знакомыми со всеми теми кто нуждается в надежде на более светлое будущее, на светлое будущее. С теми, кто э, просто не хочет, чтобы стало хуже. С теми, кто даже не мечтает о том, чтобы стало лучше. Распространяйте то, что я говорю. Вся ответственность лежит на вас. Не только на мне, а еще и на вас. Будьте участниками той правды, которую я говорю. И тогда Бог и вас щедро наградит, как Его служителей. Да здравствует Христос.